Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 30 августа 2017 года канал Артподготовка, программ Плохие новости. Вячеслав Мальчик, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из шалаша До новой исторической эпохи осталось 66. 66 60, 60, Айболит 66. Помнишь такой, такой фильм? Вот. можно быть, и дальше, но ну ладно. Вот пишет понеслась а, понеслась так ну письма нам тут много писем написали и мы прочитали все и про рифкоины и про программистов и про финляндию спасибо значит что ну давай покажем нам фотографии в начале да Давай вначале фотографии покажем Значит, вот Чубаксары возложили цветы наши соратники а вот и... а, В память о погибшем на да. Немцовом масте Иване Скрипниченко 28 августа Да, ну а это к мемориалу, значит, по этих... жертвам политических да, репрессий да, жертвам политических вот сообщили такую интересную новость, вот материал об административном правонарушении. И, э, в Брянске, и в Брянске, значит, человек осужден за то, что нес в руках чистящее средство туалетный утенок, демонстрируя его окружающим без согласия с органами исполнительной власти Бежецкого района города Брянска, тем самым нарушив положение федерального закона это не шутка, это так теперь так что я думаю, что надо сейчас э, начать то, что вы делали весной то есть всем подавать заявление во всякие мэрии по поводу шествий. То есть собираюсь идти из точки А в точку Б, нести туалет на утенка, прошу дать разрешение. Собираюсь там идти в кино, я не знаю, в туалет и массу и, и закидывать их, чтобы они просто озверели. Поскольку, мы ну, видите, в общем, беспредел полный. Вот еще соратники рассказали о том, что э, уволились работы. Э, Волонтера и координатора штаба во Владимире э, штаба Навального э, Алексея Ефремова И все это произошло с подачи губернатора Того вот э, э, Города, то есть Владимира Логично так что... я, я удивлен, как, почему только Одного уволили только уволили что При таком режиме В общем-то Ладно, вот манежка у нас Окупай манежка вот. Так Вторая фотография. Вот. Не ждем, а готовимся. Вот, значит, Надежда Белова у нас продолжает ездить по России. Вот это в астрахане Это выходные, насколько я понимаю, было в Астрахани. Потом проехали. Вот в астрахане опять. Астрахань. Так. Проехали в Дагестан, проехали в Чечню, и сейчас, где они, под Ставрополем? Да, где-то. Они в Ставрополе, наверное, уже. Вот такие вот да, и, Надежда интересные фотографии. Просят соратников в тех районах, где они сейчас находятся, связываться с ней. У нее есть телефон. Ну а что вы, видео не поставили там? Пояс с военной техникой и так далее, которые все на почту присланы были. Адруж, я тебя просил. Не его. Ладно. У нас бывают такие просчеты небольшие из-за того, что людей очень мало сейчас, и как на удаленке помогать нам невозможно. То есть только только здесь, поэтому очень многие вещи э, проскакивают, а, а зря. Значит, вот хочу включить. Где? Ничего не Телефон. -то. Где этот? Хотел надежды э, включить номер телефона Я что-то не могу его найти. Вот. Написано текст. Но это не текст, это а номер телефона. Вот, значит, плюс 7 95 32 05 117. Тот, который был в Народном доме, один из двух телефонов. Он и надежды. Она сейчас в Ставрополе. Связывайтесь. И в общем-то она будет продолжать маршрут, заезжать, встречаться. И я думаю, что. Ну, телефон я тогда оставлю. Здесь, пусть он висит, и мы будем периодически говорить, что это телефон Надежды. Телефон Надежды. Хорошо, да? Значит, что еще у нас произошло? Во-первых, заканчивается у нас голосовалка, которая в Твиттере одна висит. Какой вариант смены действующей власти в России вы поддерживаете? Вот меньше час назад проголосовал 8735 голосов, один день остался, и значит, 27% поддерживают выборы, 14% дворцовый переворот, 52% поддерживают революцию, я в этом и не сомневался, и 7% режим устраивает. Режим меня устраивает. 7%, говорят, удивительные люди, где они, откуда они взялись. Значит, повешена новая голосовалка, там есть тоже, ну, сегодня мы о ней скажем. Еще это про Китай, потому что Путин там намылился в Китай, поэтому Китай для России это... Дружественная держава, нейтральные соседы или потенциальный противник ну, В основном за третье голосует, но вы можете зайти тоже проголосовать Кроме всего прочего, теперь мы сделали голосовалку на сайте 5117. Под описанием она есть Там тоже вы зайдите И это первая такая голосовалка, которую мы будем показывать в эфире вообще То есть там все сделано правильно На сайте можно проголосовать В описании, я говорю, есть ссылка Там речь идет о том, что заслужил Путин То ли корону, то ли что-то другое Потому что там в императоры хотят записать То ли пенсию, то ли тюрьму, то ли еще что-то Посмотрите Вот, значит, произошла сегодня не очень красивая история, вернее, даже очень некрасивая. Нас не уведомили о том, что мы находимся далеко от Москвы, что сегодня апелляцию Алексея, политику, люди пришли туда случайно. То есть адвокат то ли замотался, то ли, я не знаю, вот и не уведомил. И люди, которые пришли совсем по другому делу в суд, по какому делу они пришли? Там был суд над узником, так называемым угу. болотного дела. Ну вот и значит они э, попали, слава богу, к Алексею на, на суд. Ну там, конечно, продлили. То есть а, апелляция была отклонена, решение засилено о том, что э, меру пресечения оставить заключение под стражу. А завтра будет апелляция у Марка, там же в городском суде в 2 часа ноль-пять минут. Поэтому вот мы сообщаем и просим все вообще вещи, которые связаны с такими судами, сообщать как можно. Раньше, чтобы мы знали, чтобы мы могли всех информировать, Потому что ну, при всем ясновидении мы точно точное время не можем знать, когда будут какие-то мероприятия. Если нам никто не сообщит, мы об этом не узнаем никогда. Вот Дмитрий Богатов, угу. тот самый узник по Володному делу, как раз сегодня, параллельно с Алексеем Политиком его судили в почти в соседних кабинетах. Вот Леша сфотографировали в суде. Так что я прошу вас, тоже письма пишите Алексею и по электронной почте. Стаса Зимовца не забывайте тоже. Он сейчас находится в Бутырке. Так что никого не забывайте из узников. А вот более 300 деятелей театра и кино потребовали закрыть дело седьмой студии. Ну, то есть дело Серебренникова. Видишь, вот 300 деятелей театра и кино вписываются за Серебрянику. Но это неплохо. Но почему они не вписываются ни с кого другого? Вот что плохо -то. Я хотел еще добавить по поводу того, как можно оказывать помощь политическим узникам, угу. которых сейчас в стране огромное количество. Есть адрес, адреса, где они находятся, в заключении на сайте «Росузник». То есть это rosluzing.org. То есть через этот сайт можно писать письма, и там же можно узнать информацию о всех тех, кто сейчас находится в заключении. То есть для них важна не только материальная помощь, но даже если вы напишете им какие-то письма, они будут чувствовать себя намного морально увереннее и лучше, осознавая, что люди про них не забыли, и о них помнят, и их поддерживают. Завтра тогда надо собрать все эти электронные почты. И Зимовца, и Алексея политика, вы вывесить. Только не забудь, пожалуйста. Это очень нужно. Прям сейчас вот запиши, что это нужно очень сделать. Чтобы это в описании, чтобы люди писали. Вот. И голодающих пытались выгнать вчера из правительства Ульяновской области. По поводу цементного завода люди проводят голодовку. И вот мы как-то не соотнеслись с этим. А пришла мысль такая, нам же Лен Блинова писала из Чебоксар, что четыре района, в четырех районах огромные территории отдают китайцам, а эти же районы прилегают туда, к Ульяновской области, то есть собираются вообще то есть, отдать в разных областях, но таким образом, чтобы это имело общие границы и создать чайный таун. То есть, это создание чайно-таунов на территории, на Волге, да, чайно-таун на Волге. Ну, наверное, это не очень хорошо для нас. Я думаю, что это ужасно совершенно. Так, вот, и в связи с этим, я говорю, мы там про Китай голосовалку тоже поставили вот. в Твиттере. Зайдите, посмотрите, проголосуйте, что кем является Китай для России. То ли он наш добрый сосед, то, то ли он нейтральная как бы, держава, то ли потенциальный противник. Зайдите, проголосуйте. Вот такая еще пришла информация, что в Барнауле вчера... Ядросы устроили футбольные соревнования на площадке, построенной жилищной Вот Мне написали протест инфо всегда вас информирует. куда-то она у, у, исчезла. Зачем-то. Не надо было ее удалять. Вот. Пишет протест инфо. Сейчас я. Ух ты, куда она делся? Ладно. Я не знаю, где информируют протест инфо. Я, честно говоря, не видел, чтобы было что-то написано. Если вы на почту напишите wwmalc 64 то я, конечно, прочитаю. Так, что у нас? Я тебя перебил, то что. Да-да-да, в Барнауле вчера Единая Россия устроила футбольное соревнование на площадке, построенной жилищной инициативой. А сегодня то же самое проделывают КПРФ. А, ну да. То есть а им больше делать нечего, только они а, там, на площадках всякие игрища устраивают. Ну а как еще показать, что они работают? Так. Вот в Дагестане офицеры, которые погибли, оказались, что это два подполковника, бывшие подполковники СБУ, служб безопасности Украины. Я думаю, что там таких осталось очень много. То есть это те, которые представляли службу безопасности в Крыму и переметнулись. А те, которые пред, не пред, представляли службу безопасности в материковой Украине, у них не было возможности переметнуться. Но ну, представляешь, сколько там таких же? Там море, там, наверное, половина их таких же. И когда говорят, что вот там служба безопасности Украины, ну, вот, вот это показательно, очень показательно. Так что вот эти двое... Я так понял, они спустились, как вот тут пишут, в подвал, а там э, скрывался человек с автоматом. И, значит, в подполье буквально, то есть в этом подвале буквально подпольщик расстрелял их из автомата, его забросали гранатами. Вот такие вот дела. Ну, это интересная, кстати, тема, очень интересная тема. Я думаю, что украинцам надо проанализировать, из кого у них состоит, Служб безопасности. Но ну, не же такое количество было в предателей в Крыму. Миллионеру Умара Джабраилова задержали за стрельбу в гостинице в Москве. Вот, я не знаю, сейчас выпустили, его не выпустили. Но там, а -а, после того, как его задерж... задержали в отеле, нашли какой-то белый порошок. Но ну, очевидно, он ловил настоящих покемонов с пистолетом, потому что я думаю, что ему дадут меньше, чем тому человеку, который по церквям ловил покемонов не настоящих, да, и не стрелял ни из какого пистолета. Поэтому, в общем-то, будем готовиться. Пистолет Ерыгина наградной. Пистолет, вот, Я обратил внимание, что у всей этой братвы огромное количество наградных пистолетов. То есть, это бывший сенатор, значит, у нее есть пистолет. Бывший депутат, значит, есть три пистолета. Как у нас у одной депутатши украли из дома три наградных пистолета. Что три наградных. Зачем? Ей три пистолета. Куда их? И вот пишет Выпустили под подписку Я даже не сомневался У Леши никого не стрелял да, И никакой белый порошок не нюхал Но под подписку не вышел А вот Полицейские в Китай-городе, там, когда удерживали этого Джабраилова, они забрикадировались, потому что там братва его приехал. И, в общем-то, они боялись, что их будут брать приступом. Но, видишь, никаких космонавтов они не вызвали. То есть, они выступали более мило, чем с теми, кто выходит с плакатами. Представляешь? Так что, вот... Посмотрим, как это будет развиваться Дело с этим белым порошком Знаешь, кстати, что это за белый порошок? Наверное, это уголь А знаешь, почему он белый? Потому что у нас все Что белое, у нас черное А все, что черное, у нас белое Поэтому это белый порошок Ну, на самом деле, мы понимаем, что это Что это, наверное, кокос был Поскольку Наркократия в России, в общем-то, нюхает его, наверное, просто вот какими-то, я не знаю, сухогрузами, которые идут из Венесуэлы, вот прям целыми сухогрузами закладывает. И это совершенно очевидно, то, что они несут по телевизору, то, что они делают вообще в политике, то, что они делают в жизни, никто, нормальный человек в нормальном состоянии не может этого делать, Совокупное состояние 10 богатейших семей России выросло на 2 миллиарда долларов. Да, видишь, что что нормально так все богатейшие семьи обогатились. А все беднейшие семьи стали беднее. И это не я вам говорю. Это говорит а, Росстат что россияне и новости это 18 августа недавние, да? россияне беднее четвертый год подряд. почему падают реальные доходы населения? почему растут реальные доходы вот этой братвы? вот вопрос. чистая физика, это то да. Облак, -то конечно, да, да, да. закон сохранения вещества. то есть вот ответ. Ответ Росстату, ответ московскому комсомольцу, почему падают реальные доходы. Вот почему. Потому что растут доходы этих чертей, урдалаков, которые высасывают, просто высасывают Россию. Поэтому, конечно, среди этих товарищей, ему их надо же назвать, страна должна знать своих героев. Ну, во-первых, это... Семья Гуцериевых, такая вот семья. Семья Ротенбергов, такая вот тоже есть семья. Значит, в тройке лидеров братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. И там же вот есть семья Митимир-Шаймиева. Видишь, все какие люди-то. Просто как это, я не знаю, как Стив Джобс. Или как Билл Гейтс, да, там прям от Сахи вырвались, придумали айфоны, там интернет, и ну деньги зарабатывать, да? Или как-то по-другому заработали? Или у нас все-таки спиздили? А? Именно так. Не знаю. Разберется, наверное, я думаю, трибунал в будущем. А чистая прибыль Газпрома рухнула на треть. Да, видишь как. А знаешь почему чистая прибыль Газпрома на третье рухнула? Что такое прибыль? Прибыль это доходы минус расходы. Расходы возросли. Поэтому чистая прибыль и рухнула. Возросли расходы. То есть все объемы ни газа, ни денег, они на такое количество процентов не уменьшились. А прибыль уменьшилась. Прибыль ⁇ это вещь формальная. Сколько ты ее напишешь, столько она и будет. Ну, там написали побольше расходов. Ну, надо же в Италию с пидарками летать на что-то. В «Газпроме» это очень практикует. Дмитрий Песков отказался обсуждать расследование ФБК о своем сыне. Ну, правильно, а что же обсуждать о своем сыне? Он сказал, что он не читал, не смотрел, слышал чё то Вот такой пресс-секретарь. Ничего не читает, не смотрит. Что-то слышит. И так вот по, по слухам что-то лепит. да. Это пресс-секретарь президента. Ничего не читает, ничего не смотрит. А еще он а, заявил об общественной деятельности своей дочи. Он сказал, что... А, что это никак не связано с Жибраиловым, потому что СМИ написали, что она там работала, его он был работодателем. И что к общественным проектам а, ее относится он настороженно, но ни с кем это не хочет обсуждать. Видишь как? А Кремль назвал дело Серебренникова контролем за госрасходами. Да, ну видишь, вот они детей своих не хотят расходы обсуждать. Это, это не госрасходы. Это не госрасходы, а, а вот э, здесь госрасходы. Вот э, всякие ротенберги, да, <свят> это не госрасходы, а здесь госрасходы. Интересно. И еще, <свят> я так понимаю, что Медведев отличился очередной раз. Он заявил, что экономика России перешла к росту вопреки внешнему давлению. Где он этот рост взял, я фиг ее знает. Ну, где-то он взял этот рост. Может быть, он также с экономикой поступает, как со своим ростом. То есть, ботинки вот на таких каблуках, внутренние каблуки, еще какие-то вставки. Вот тогда да, тогда растет. Он и сам Медведев растет, и экономика растет просто. И вот... Все-таки он, видишь, заявил еще, что РФ пока уступает развитым странам производительности труда. Было бы удивительно, если вернее, я бы не удивился, если бы он сказал, что по производительности впереди планеты всей, обогнали всех. Так вот, заявил он следующее: что эффективность труда в два раза ниже, чем в странах. Этих, господи, организация экономического сотрудничества и развития. Да? В два раза ниже. Не эффективность, это называется, а производительность труда. То есть производительность труда в России в два раза ниже. Сколько этих стран? Знаешь, их 35. Если 35 стран на планете производительность труда имеют в два раза выше, чем в России, представь, в какой жопе Россия находится? Просто в космической какой-то, просто, я не знаю, в черной дыре какой-то. Причем я бы не сказал, что там в, в среди этих стран все там самые-самые что ни на есть. Ну там Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, но там же и Венгрия, Германия, но там же и Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания. Исландия, кстати, недавно кризис был, да, ну не недавно, но... По, по меркам Путин, так вот, как вчера, они все про кризис 2009 года вспоминают, а сейчас Исландия впереди, планета Италия, Канада, Латвия опять же, бывшая советская республика, но там производитель труда в два раза выше, но она, правда, и честно говоря, и при коммунистов была в два раза выше, в Литве я помню производительность труда была в три раза выше, чем в среднем по Союзу, а в Казахстане в пять раз ниже. И вот тогда я помню, когда заявил, что один литовец производит столько, сколько 15 казахов, я прям астракизму был подвергнут. Сказали, что я там против советской действительности. Люксембург, Мексика, опять же Мексика, да, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, ну, да Польша уж Португалия, Словакия, тоже славянская страна, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция и Эстония, да, Южная Корея, Япония, Эстония тоже а, бывшая советская. Причем более того, ну так давайте говорите, откроем, в Эстонии, в Эстонии официально только 38% там восемь это русскоговорящие, это официально. А так, если взять, сколько там проживает, неофициально, ну, наверное, половина всех. На производстве, наверное, работает больше половины русскоязычных. То есть там русские работают, но почему-то работают два раза лучше. Как это объяснить? И Медведев... Назвал пять причин низкой эффективности труда два, в России. Да, назвал. Сейчас я их перечислю, это вообще шедеврально шедеврально, это просто шедеврально. И это приговор, понимаете, то есть вот можно прям смело вынимать, нести в трибунал и все. Во-первых, из-за недостаточной конкуренции в экономике. А кто это виноват? Это экономика виновата? Или ты, Медведев, с Путиным, со своими Ротенбергами, сранами, кто виноват-то в этом? Представляешь, вот есть еще хоть один виновник в том, что недостаточная конкуренция в экономике. А значит, от недостаточного количества стимулов к наращиванию производительности труда. Хереть не встать. Первый. Виновник Медведев и Путин. Во-вторых, из-за технологического отставания, которое у нас накопилось в целом ряде областей. А из-за кого оно накопилось? Медведев. Из-за из меня, что ли, оно накопилось? Я был премьер-министром и президентом в этой стране. Представляешь? Вот второе. Третье. Из-за того, что руководители компаний и регионов и федеральных органов власти не обладают всеми нужными знаниями для работы в условиях со современной экономики, современных технологий. А кто их ставит-то? Во все госкомпании вы ставите ушлепков, которые являются менеджерами, пиздят вам деньги и носят вам бабки. Во всех регионах стоят ваши ушлепки. Вы ставите дураков. Вам так удобно с дураками. Они мычят там и телятся, и приносят то, чем оттелились. Представляешь? Так, вот. Это, это просто жесть какая-то. Почему он там еще заявил? Другими факторами, которые тормозят производитель труда, является нехватка инвестиций. И несовершенство законодательства. Да кто вам какие инвестиции даст сюда? Вы что, обалдели, что ли? Вы все деньги украли, никаких инвестиций вы сами не даете. Вы самые богатые люди. Вы украли все деньги, увезли на Запад, построили дворцы. На Западе люди смотрят, говорят, мы что, больные, они и наши деньги украдут и сюда увезут. Никто не даст. И несовершенство законодательства. Так это вообще я виноват, блядь. Несовершенство законодательства. Представляешь, ну это вообще, что он несет этот человек? Что у него, сколько он этого порошка-то черного выдул? Блядь, Это ужас какой-то, я вообще просто не понял. Я прочитал, думаю, вообще о чем речь. Вот Медведев, назови мне хотя бы одного виновника, кроме Путина, тебя и твоей шоблы. Вот в том, что ты назвал. Одного хотя бы, любого. Со стороны назови любого. Нет такого. Ни с кем вы не можете разделить ответственность, она полностью ваша ответственность за это. Что нужно сделать? Выйти и повеситься нахер в сортире на ремне. Не ругайтесь. А что же мне делать-то? Медведев сошел с ума. Я когда прочитал, я сам чуть с ума не сошел. Я такой читаешь, волосы дыбом встают. И человек говорит от души. То есть сидит, нюхнул там и вот несет. блядь. Мне говорят, я вспоминаю всегда Черномырдина с гармошкой, которого снимают в 95 году, там, наш дом России, он сидит в саду, выборы, он премьер-министр. И говорит, и кто же это такие налоги-то придумал? С гармошкой сидит. Ну ладно, он Черномырдин, он без гармошки был. Но этот, у него вроде там голова какая-то была, пока не пронюхали, они все там. Вот подсказывают, в завода отказали в импортных станках, Пишет, вырежьте это и потом выставите на Ютубе. Да, с удовольствием сделайте, вырезайте, встав, вставляйте это. Я, я прошу вас: кто-то, кто это сделает, это, это, это классно. Кто, помогайте. Ну, потому что люди не смотрят большие эти вещи. Тем более, там про меня рассказывают всякие там э, э, я не знаю, вообще Страшилки. Страшилки. да. Поэтому. Вырежьте, включите, и все, и будет очень хорошо. Я как помню, огромное количество просмотров было, когда, помнишь, покрасили первый этаж в Саратове, а второй не покрасили. Я говорил, потому что Медведева посадят на заднее сиденье, ему не будет видно. Они, а, я сказал, все маленький, ему будет видно. Так что беги, я говорю, ты, ты неправильно срисовал. Говорю, Радай, беги, докрашивай. На следующий день прибежали, покрасили. Ну тогда вот тот, кто вырезал, он там какое-то бешеное количество снял просмотров. Не знаю, вот пишут еще, что грузовик врезался в толпу в Москве 20-40. Ну, е-мое, ну за пострадавшие не сообщается. То есть, сейчас еще скажут, ИГИЛы там. Да, тут уже рассказывают про эти все пожары. Там где еще дома подожгли? Что-то у нас этой новости нет. Это вот. В Волгограде. А? В Волгограде. Не в Волгограде, как в Волгограде. В этом, посмотри. Вот. И Путин обратил внимание в у главы Адыгеи на состояние школ и продажу мест в больницу Где по поджоги уже сообщили, что какие-то поджоги... Это по поводу того, что грузовик врезался в толпу пешеходов, и указывается, что инцидент произошел в районе дома номер 5 по Марксистской улице. не ну надо больше информации, это... Давай, на завтра уже оставим или сегодня... Это 30 минут назад произошло. Ну, понятно. Сейчас пока часа два еще никакой точной информации не будет. Путин обратил внимание в риу главы Адыгей на состояние школы продажи мест в больницах. Это тоже нюхает, блин, причем я не знаю в каких количествах. Представь, что он ему наговорил этому главе Адыгей, который там в этой Адыгеи был премьер-министром. Ну, ты говоришь, человек, который там работает и который отвечает за все. Ты его ставишь временно исполняющим обязанность, человек, который уже отвечает, потому что он там работал. И рассчитываешь, что что-то изменится. А говоришь вот что. Вы, как бывший премьер, не можете об этом не знать. Поэтому хочу обратить на это ваше внимание. Крыша течет, в классах грибок и так далее. Ремонт садиков, обустройство площадок, все лежит на плечах родителей. В школе нет спортзала, нет даже туалета и так далее. И так далее надо нахер, вот нахер. Берешь этого в Рио, в одну руку, блядь, Медведева в другую, и нахер, понимаешь, слово, нахер. В Адыгее туалета нет в школе. Можете представить. И он там что-то рассказывает еще. А еще он рассказывает. Надо, конечно, на качество школьных зданий там обратить внимание э и так далее. Обратить внимание надо. Еще на одну проблему обратил внимание президент. И прямая речь. Она, в принципе, характерна для всех субъектов. Заметьте, для всех много нерешенных проблем в области здравоохранения. Но одно из этих обращений все-таки выбивается из того, что я увидел по другим регионам, сказал он. Граждане пишут о какой-то новой услуге, продажи койко мест в стационарах. То есть врач дает направление в больницу, а там говорят, что мест нет, хотя стоят пустые палаты, 4 рублей заплатишь, и место тебе находят. Уточнил Путин, представляешь? То есть здесь что? У него бастрыкины со всей этой братвой и с ФСБшниками они занимаются Навальными, Мальцевыми. А что они этими делами не занимаются? Так они очень хорошо занимаются. Вот буквально недавно. Конечно, пришлось... они с этого мзду берут. И Вова от них в конце концов получает. То есть Вова тебе бабки носят, только ты об этом не знаешь. Они через человека. Эти все деньги в конце концов аккумулируются у твоих людей. Вот волонтеры сообщают, которые были только недавно в городе Шимске, и там э, помогали дому престарелых, в котором проводили газовое отопление. И там живут старики в ужасающих условиях. Там везде плесень, все разваливается, холод. Причем самое... Ужасно, что такая ситуация была вызвана тем, что 1 августа 2016 года в Министерство труда и за... соцзащиты РФ был принят новый закон, согласно которому все дополнительные соцвыплаты инвалидам и старикам, проживающих в домах престарелых, присоединили к среднедушевому доходу. То есть это получается, что ж... живущие в доме престарелых отдают 75% своей пенсии на свое же содержание. Ну, то есть они вычели то, что... на что могли еще старики покупать какие-то лекарства, сейчас у них остается вариант только покупать зеленку, типа Машки с зеленкой, да. и, главное, типа подарок. А можете... единороссы теперь эти, знаешь, листовки распространяют, ну, там, на муниципальных выборах, с обратной стороны, чтобы листовки брали, это дорогие средства, медикаменты, и их дешевые аналоги. Ну, чтобы люди знали, что просить дешевые аналоги, представляешь? А вот Вова с этим, в Рио главы Адыгеи, как всегда играет в «Передаста», да? помнишь анекдот про «Передаста», как зеленую папочку эту передает, это уже стало традицией, он приезжает, на тебе, вот это наказы избирателей, там я не знаю кого, граждан, такие собрали, вове приехал, такой передал, да? помнишь, как в том анекдоте говорит, передайте, пожалуйста, на билет, я не могу, вот человек стоит, он передаст, это кто передаст, это я передаст, вы тут все сами передасты, вот Вова играет в «Передаста». Удивительный товарищ. А вот Кабмин выделит 30 миллиардов рублей на поддержку международной кооперации. 30 миллиардов рублей. Можешь себе представить. Полмиллиарда долларов. На поддержку международной кооперации. А она падает международной, что ее поддерживать? Или это костыли столько стоит? Или что это такое? Корсет там, я не знаю. И за скелет для международной кооперации. Деньги распилят. Безусловно. И такие, если раньше какие-то варианты распилов, они были какие-то, ну, объяснимые, то сейчас совершенно необъяснимые. Что такое поддержка международной кооперации? Вообще нет ничего. Просто украдут и все. И говорит, мы ее поддержали, эту, эту самую кооперацию. Новый банк развития БРИКС одобрил кредит России для развития судебной системы. Да. Представляешь, 460 миллионов берут в кредит. Да? А не лучше ли было, если вам нужны эти деньги на развитие судебной системы? Хотя, я вам честно скажу, я вам разовью судебную систему без единой копейки. Наоборот, даже сокращу. Судебная система, она зависит не от этого, понимаешь? Она зависит от совсем другого, а не от вложенных туда денег. Так вот, вы, может быть, тогда возьмете эти деньги с 30 миллиардов рублей, которые на поддержку международной кооперации и на развитие судебной системы отправите. Зачем же на развитие судебной системы брать кредит, а на поддержку международной кооперации отдавать свои. Это какой-то странный, странный подход. А вот прислал нам видео сегодня. Так, так, так. Сегодня Болт нам прислал видео. Как раз и по поводу судебной системы хотел я показать. Вот, давайте посмотрим. Вот так оно выглядит. 8 февраля. Коллеги из трех судей областного суда осудили моего сына. Неожиданно в зал заседания объявили совещательные комнаты и с помощью пристава всех выгнали. Я гражданин Российской Федерации, Борисов Анатольевич. Извините, Бокладание насколько я знаю, в соответствии с законом суд должен удаляться в совещательные комнаты. покините То есть это зал судебного заседания, я правильно вас понял? Вы не будете удаляться священному а покиньте зал, куда вы себя Заперлись вместе с секретарем и с прокурором, а когда двери открыли, объявили моего сына вину. Скажите, пожалуйста, решение, принятое судом совместно с прокурором и секретарем, законно? То есть вот такая судебная система, да, я напоминаю людям, которые не являются юристами, что это общем-то, такая сакральная тема тайно-совещательной комнаты. Если удается доказать, что она нарушена, то любое решение, приговор суда в считается ничтожными. Потому что это одно из условий правосудия. Тайна совещательной комнаты. Ну, На нее положили. Потому что все же прекрасно понимают. Что все знают о том. Что судья не принимает никаких решений. А, ну, есть какие-то рамки. В которых дают ему возможность. Потому что это уж по совсем каким-то плохеньким делам. А если что-то такое важное. То обязательно это решение. Или приговор спускается сверху. Или постановление. Так что... И вот такие вот дела, и вот такое э -э развитие судебной системы, на которую нужны деньги. Вот нахера не нужны деньги на развитие судебной системы, чтобы судью заставить уходить в совещательную комнату? Вот для этого деньги нужны? Я не думаю. Так, значит, Кабмин одобрил проект закона о лишении прав при выявлении алкоголя в крови то значит кровь не нужна то теперь нужна то надо вначале дышать потом кровь сдавать потом нет Говорит, ну, нужно только дышать и, и потом еще раз дышать а, то есть нет первоначально надо дышать там кровь и мочу Потом нет кро... только дышать и мочу, потом нет только дышать и дышать, теперь снова дышать и кровь, Завтра я не знаю, что они сделают завтра. Они каждый день пытаются изменить правила. И при этом сами не живут ни по каким правилам. Удивительно. Министр образования поддержал запрет сотовых телефонов на уроках. Что за чубака бородатая написано? Чубака бородатая. Очень хорошо. Да. Зачем его удалили? Ну, не надо удалять. Ну что, кто-то взял у нас модераторов, много развелось взяли, грохнули. Чубака и бородатый мне понравилось Да, ну, запр запрет сотовых телефонов на уроках. Вот это. Все, если запретят, будет полный, полнейший порядок. А Путин призвал страны к равноправному диалогу в Арктике. Это как можно с Путиным, во-первых, вести равноправный диалог, а во-вторых, когда Путин говорит о каком-то равноправном диалоге, это значит, что он запустил лапу. Причем так вот, так прям вот, в наглую, так вот прям, как-то это, да? помнишь, как в том анекдоте, а того, кто будет шельмовать, а тот, кто будет шельмовать, получит, по... помнишь это? когда звери, да, звери играют в карты, и медведь, леса, медведь и зайчик, да, и медведь говорит, играем по-честному, а тот, кто будет шельмовать, получит по наглый рыжий морде, да, вот так и здесь, то есть это уже совершенно ясно, когда он говорит про равноправный диалог, то надо сразу же по наглый рыжий морде бить, Спасатели Северного флота совершили рекордное погружение в Норвежском море. Да, погрузились на тысячу пять метров. Это для того, чтобы можно было спасать с такой глубины с подводных лодок. Я помню, рекорды такие ставили и в тот год, когда погиб Курск. Курск затонул, я напоминаю, на глубине 100 метров. Для того, чтобы поднять его, не нужно было аппарат АЭС-34. Который ныряет на глубину тысячу пять метров, а достаточно был мощного плавучего крана, который возьмет за морду там и, и за корму и, и просто поднимет, потому что лодка длиннее. Лодка была длиннее, чем глубина, на которой она затонула. Но при этом, видишь, так что вот рекорд. Вот, Путин отмечает все рекордами. В чате пишет э, наш соратница, наверное, э, приезжала э, знакомая из Америки. и, Господи, мы не представляем, как плохо мы живем. Федор Конюхов опять нас всех удивил. Но он молодец, он умеет это делать. То он на воздушном шаре летит, без всякой возможности долететь, но долетает. Это потрясающий, конечно, человек. Опять э он придумал нечто, он вот, говорит, хочу обойти земной шар лодки, грести 222 дня с Австралии в Австралию, но ну, это по привыщим сороковым я так понимаю, он пойдет, представляешь, там где волны иногда бывают 30 метров, ну нифига себе, он говорит, что строится в Англии лодка, еду я, все хорошо, это он со школьниками встречался, и про это рассказывал. А еще уникально, он сообщил, что намерен за 5 дней облететь земной шар на высоте 15 тысяч метров на планере. То есть я так понимаю, что без мотора. К строительству планера привлечены 7 стран, размах его крыльев будет рекордным для экспедиции Конюхова, 44 метра путешественник планирует, что это будет беспосадочный перелет. Я, конечно, не Федор Конюхов, но как бы с точки зрения планеризма что понимаю, я вот в это вообще не верю. Я не понимаю, как это может быть, если это будет просто планер. Понимаешь? За счет чего летит планер? Ну, как и любой аппарат тяжелее воздух, он летит за счет подъемной силы крыла, который возникает во время движения. То есть определенный угол атаки крыла там у нас? Определенный угол атаки крыла создает над э, крылом разряженный воздух. А... Что случилось? -то? А нет, нет, просто еще не раз не... напоминать, напомнить про голосовалку Давай Присните. тогда как-то это. Закончим разговор про конюху, а потом про голосовалку будем. Я уж сбился совсем. Ладно. Хорошо. Так. Путин позвонил Лукашенко, чтобы поздравить его с днем рождения. Так что, ну, присоединяемся. Поздравляем Лукашенко с днем рождения. Рассчитываем, что как-то он э, включит мозг и не передаст власть, а народу. Да? Да, очень, Чтобы очень Коля, Коля жил хорошо и счастливо, власть в Беларуси надо передать народу. Потом сказал, вот этот последний день рождения, на посту, на этом, все там, нормально. Будем строить народовластие. Лавров ответил на обвинение Германии в адрес России о вмешательстве в выборы. Видел. Да. Я что у меня осталось что-то недосказанное. Про Кунихова. Что, что он уникальный. Он... Да я про планер хотел сказать, что ну, планера летают за счет восходящих потоков мощ, ну, мощных. Но при этом планер летит вниз, понимаешь? Если планер будет лететь вверх, он погибнет, этот аппарат тяжелее, воздух он не может лететь вверх. То есть он разгоняется тем, что летит вниз. А восходящий поток его поднимает при этом. То есть скорость восходящего потока выше, чем скорость снижения. Ну, снижается он под минимальным углом, как правило. А восходящий поток его поднимает. Поэтому вот так вот летает. В основном над всякими черными полями, откуда испаряется воздух и так далее. Вот как можно облететь вокруг света все время, чтобы угол тангажа был такой, что... Он имел скорость, которая бы создавала подъемную силу. Для меня это загадка. Ну, на 15 километров его затащит. Ну, он же будет снижаться, как он будет подниматься. Ну да, восходящий поток его когда-то поднимут. Потом ночью исчезнут восходящие потоки. Как он будет не он, он спустится там до высоты, грубо говоря. Ну, он здоровый, крылья большие, там до 4-5 километров спустится. А утром они начнутся, но он уже туда не залетит. У него не хватит мощи. Ну или, может быть, они делали что-то уникальное. В общем мне интересно, как это вот. Просто сама процедура очень хотелось бы на это посмотреть. Поэтому я поздравляю Конюхова. Хочу напутствовать от всей души, что я буду за него болеть, конечно, особенно вот это. Ну, лодка, это, конечно, уникально, но планер это вообще, это через край. Если у нее это получится, все, я вообще на, навеки его фанат. Просто. Лавров ответил на обвинение Германии в адрес России о вмешательстве в выборы. Да, сказал, Никогда такого не было И вот опять Может быть они хотят доказать свою эффективность Предположил Ра Лавров Но ни одного факта предъявить не могут Но может они не хотят Предъявлять факты Потому что тогда вы Очередного шалтая-болтая Посадите навечно в тюрьму Но ведь так ну, Они располагают Оперативной информацией Вот вы без всякого, без всякого Там я не знаю, решение суда или какого-то факта, берете и включаете людей в список террористов, экстремистов, как вам там угодно, называете артподготовку экстремистским сообществом в своих документах. Какие у вас факты для этого есть? Никаких. А почему они должны вам какие-то факты? Вы скажете, у нас есть оперативные разработки. Так у них они тоже есть, Лавров. Так что все нормально. Все как положено. Песков рассказал, как прошла встреча Путина и Нитаньяху в Сочи. Ну как? Песков странно во всем этом рассказал, что это было очень конструктивно. Характер разговора был совсем иным. Это было продолжение традиционного, весьма доверительного конструктивного диалога. Что-то слишком они поют и слишком много... А про эту встречу рассказывает между Путиным и Нитаньяхов. Я поэтому уверен, что все там не так. Ну, потому что в Израиле говорят одно, здесь говорят другое, и какие-то песни поют вообще непонятные. А вот Лавров у нас в Дахе провел переговоры с катарским коллегой и пригласил его в Россию. Да. Я понимаю так, что а, это создается союз отверженных. Ну да, ну Катар а, отовсюду выгнали, я не буду ругаться, да, выгнали. Нигде их не принимают, ни в одном порядочном обществе. Ну, Лавров говорит, ну, давайте к нам, да, на нашего полку прибыло. Вот, интересно. Да, вот э, небольшое отступление, наверное, надо напомнить нашим зрителям про голосовалку. Да, на я, я сейчас тоже запишу про голосовалку, давай, напоминай. Э, у нас есть э, голосовалка, э, опять же, по поводу того, какого президента люди захотят выбрать. И... Да, угу. она стоит у нас э, на... Да нет, там, там голосовалка «Что заслужил Путин?» Да, точно. На 5-11 на канале стоит голосовалка «Что заслужил Путин?» Да, в чате э, есть ссылка на эту голосовалку на YouTube э, под ником подготовка. Вот. Можете туда заходить, голосовать, высказывать свое мнение. Тренировка э, варианта прямого голосования. То, о чем мы говорим. Пишет, против бандитов все оппозиции хороши. Я с вами абсолютно согласен. Когда начинают сравнивать, там, а вот эти вот, они же, вон что, какие плохие. Да откуда вы знаете, какие плохие? Они что, управляли страной, что ли? Плохие они. Да любых сейчас поставь, они будут лучше. Вот самых отморозков я не знаю. Потому что больше, чем вот эти отморозки, таких больше не будет. Потому что эти столько, другие столько не вынюхают. Ни при каких обстоятельствах. В них просто не полезет. Эти мне 18 лет не уходят, представляете? И 18 лет воруют. Большую поездку Путина в Китай назначили на начало сентября. Да, видишь, вот Китай хочет. Мальчик хочет тамбов. Что-то опять, наверное, поехал, вот, торопится, торопится, наверное, продать Россию оптовому покупателю. Ну, а как иначе? Чего он-то туда намыливается? И вот оттуда как не очень, да, он там, а он туда прям быстрее. Он сейчас на форум едет, на форум. Без, какой без него форум-то, да? Восточный экономический форум. А цена, наверное, договаривается. Ульяновская область уже отдана китайцам. Да, конечно. Ульяновская. В Сибири и Дальний Восток полностью отдали. Да, Уже а сюда пришли. Чувашия, да. Несколько районов Чуваши да. уже полностью отданы китайцам. у ног там продают Россию, Китай. Я вижу вообще невооруженным глазом. И надо быть дураком, чтобы мыслить как-то иначе. И вот мы, я говорю, голосовал, повесили на Твиттере. Зайдите и Проголосуйте. У меня на Твиттере. Вообще я прошу всех подписывайтесь на Твиттер. Я сейчас его веду регулярно и туда можно писать. Как-то было время целый год. Я даже не заходил туда. Сейчас я опять туда захожу. Китай для России. Это дружная держава, потенциальный противник, нейтральный сосед. Вот три варианта, за которые вы можете проголосовать, чтобы было понимание, как мы, каким мы видим Китай. Кто он для нас в том числе? И кто мы для него? В Китае заявили об одинаковых с Россией целях в вопросе корейского кризиса. Китайцы избили члена команды Ольхонского парома. Что скажете об этом? Ну, Я ничего об этом не могу сказать, потому что информации я не обладаю и не хочу сказать, что китайцы на 100% там виноваты или, или на 100% не виноват а, член команды Ольхонского парома. Мы видели, как там на берегу озера Байкал да, закололи этого пацаненка, этого самбиста, борца, вернее, совершенно страшно в горло потыкали, его это сделали вовсе не китайцы, поэтому тут что говорить, но я могу сказать... То, что нужно больше информации, то, что китайцы ведут себя на оккупированных фактически уже территориях нагло, это вам расскажут все мне, пишут об этом каждый день, люди с Сибири и Дальнего Востока. Был ли этот, так сказать, случай такой же наглостью? Ну, Юра вот нам рассказывал, стал, да и на видео есть, подошел к китайцам, стал что-то спрашивать, они на него стали кидаться, Драться, лезть. То есть они очень закрыты. И то же самое будет здесь и в Чебоксарах, и в Ульяновской области. Туда близко не подойдешь. Это будет их территория, Чайна Таун. Туда никто не зайдет. Китай заявили об одинаковых с Россией целях в вопросе корейского кризиса. Фашизм – это способ вас держать нищими. Да и если вот только нищен держать Нет, фашизм это гораздо страшнее вещь Это <свят> держать нищим при, при этом, чтобы ты радовался и возносил хвалу тем людям, которые над тобой издеваются да? И это вот очень важно, потому что фашизм это идеология доминирования национального государства Страшнее это вообще ничего нет нет, даже коммунизм не такой страшный, как фашизм. Да. Да, я так понимаю, в Китае действительно одинаковые с Россией цели в в, карибском, в корейском, извиняюсь, за такой по Фрейда. В, корей, в корейском кризисе. А знаешь, какая цель? Не попасть под раздачу. Поэтому Китай и Россия едины. Там Дяденька запускает булки, и такие вот летают они. И вот задача и России и Китая не попасть под раздачу, и поэтому они едины. Мне вот очень понравился вот такой вот стрижку стали делать вот такую вот. Видишь, сербский парикмахер Марио Хвала. Хвала, наверное. Хвала, спасибо, да? Марио, спасибо, сделал стрижку в форме Кимчин Ына. Очень хорошая стрижка. Хвала, да? Спасибо. Здорово. Так, и вот еще такая очень мне понравилось. когда почему ракета в Россию полетела? Вы где ее покупали? И In... Украина. Good price. Да, очень смешно, а больше всех, больше всего рассмешил, конечно, людей то, что во время запуска ракеты Ким Чин Ином исчез э, с карт Гугла, ой, Гугла, Яндекса исчез Сахалин, то есть улетел на ракету, исчез Сахалин, народ что-то не то стал сразу думать, но потом он появился и все успокоились». Ким Чен Ын призвал считать последний ракетный пуск КНД прилюдии к Гуаму. Да, вот фото разместили Ким Чин Ын на фоне пуска ракеты такой. Он нормально позирует, в общем-то, все, все знает, как нужно, так сказать, себя позиционировать. И продолжает он насчет Гуама этого запугивать. И вот тут интересная ситуация. Трамп заявил, что переговоры не помогут решить северокорейскую проблему. Понимаете? То есть, этот говорит, я вам по гуаму еще шарахну. Ну, иными словами, да? А Трамп говорит, переговоры не помогут. Шарахой. Иными словами, шарахой! Мы ответим. Вот так это приблизительно. Но на самом деле Трамп, о, наверное, первый из американских президентов, который сказал откровенно. Он сказал... США разговаривали с Северной Кореей и платили им деньги в виде выкупа на протяжении 25 лет. Разговаривать это не решение. То есть никто из американских президентов... Э, претенденты, так сказать, во время выборов говорили по поводу того, что да, вот платим деньги корейцам туда-сюда. А президент ни один не говорил, что платим там какую-то дань, выкуп и так далее. Трамп сказал первый. То есть платить больше, похоже, не будут. И это такой звоночек Ким Чен Ыну. Интересно. А еще СМИ сообщили об успешном испытании американской противоракеты на Гавайях. Ну, естественно, а как же. Есть, я понимаю, что там и на Гуаме, и везде-везде-везде есть у них противоракеты. И я уверен, что они успешные. Но это надо было сделать, чтобы показать всем, что ключи от неба – вот, враг не пройдет и все такое прочее. Чтобы не очковали. Поэтому на Гуаме, я думаю, все равно очкуют. Вот Мэдсис приостановил поручение Трампа по трансгендерам. Ну, собственно, он не приостановил. Трамп поручил не брать в армию трансгендеров, а тех, которых взяли уже, он не поручал увольнять. Он поручил это заботам Пентагона. Что с ним делать, чтобы решать сами? Ну, я думаю, что Трамп отправил их на Гуам с удовольствием. Собрал всех трансгендеров с армии и отправил на Гуам, но... Видишь, Мэттис решил по-своему не отправлять их на Гуам. Ну, это шутка, конечно. Потом ко мне докопаются еще и Зайцы. Скажут, какой Мальцев нетолерантный. США считают, что время призывов к вступлению России в НАТО прошло. А я считаю, что оно даже еще и не наступило. Как может пройти время, которое еще и не наступило. То есть... Созревание ситуации должно быть после того, как падет режим Путина, как установится прямая демократия, и когда у народа мы впрямую спросим, народ, ты американцев на полном серьезе считаешь э, какими-то там потенциальными нашими противниками, да, и народ нам скажет, не под влиянием там Киселевского телевидения, а нормально, глядя друг в друга в глаза, они нам противники. Они что с нами? Воевать хотят. Что им от нас надо? Им от нас ничего не надо. У них все есть свое. Земли у них навал она им нафиг не нужна, ляска не освоенная, стоит. Богатств там полно этих, каких только нет. И гораздо ближе к ним, чем у нас. В нефтью они только что стали торговать, только что торговать. До этого не торговали. Они использовали только для себя. Она им тоже, в общем-то, Особо сильно не нужно. Новые технологии они возьмут в Сибири и на Дальнем Востоке. Что они там возьмут? Маска они там посадят. он будет тоннели там рыть. Да не будет этого. Поэтому нужно, конечно, немножко свежей головой думать. А вот как мы от Китая будем обороняться? Именно обороняться. Но при помощи НАТО это бы очень хорошо получилось. Так вот, такой, знаешь. Ченч, да? Раз и, и на границах на, в Сибири, на Дальнем Востоке, на границах с Китаем, там мужик у юбки стоит такой с дудкой. Ту-ту-ту, такой шотландский, да? И тогда уже нападать сложно. Тогда любое действие, оно вызовет войну со всем миром. Китай готов со всем миром воевать? Наверное, нет. И поэтому, когда рассказывают про а, вот этих... Солдат НАТО, которые прошли там по Украине такие злодеи, то правильные умные люди они показывают фоточку китайской армии, которая марширует по Красной площади. Но пока только э, в виде приглашенных. Да? Но мы же не знаем в каком виде их еще Путин пригласил. Вот он туда наяривает каждый день. Вот уже приглашенные в Чебоксарах, вот уже приглашенные в Ульяновске, вот уже в Саратовской в Саратской области, я говорю, еще в седьмом году, 10 лет назад, целый район хотели переименовать в Дунганский. Потому что там одни только китайцы живут. А это не Сибирь и Дальний Восток. А там-то вообще что творится. Поэтому я не против никого. Мне это абсолютно по барабану. Но я просто умею считать. Я просто вижу последствия, вижу немножко будущее. И вижу, что мы для Китая стратегический противник. Не партнер, а именно противник, потенциальный. То есть, те, если почитать военных классиков, да, то кто есть твой противник? Да? Я прям почти по-немецки. да, И, и Мольтки, Клаузевицы, все в один голос говорят, что твой потенциальный противник – это тот, кто может Хочет и должен тебя завоевать. Может, хочет и должен. Китайцы хотят, хотят, конечно. Вы почитайте газеты. К 1955 году они уже распланировали, что по Урал нас оттягивает. Я вам не шучу. Почитайте, посмотрите. Причем они в, сейчас во всех вузах своих, вот нам все пишут об этом. Кто учится там вузах китайских, пишут, рассказывают, что это временно оккупированной территории Сибирь, Дальний Восток, озеро Байкал, все за Забайкали, Якутия и так далее. Это временно оккупированной территории. То есть они хотят это. Хотят. Каким путем? Ну, предположим, не военным. Просто туда въехать. Они могут военным путем. Но сейчас, пока. И, и, и хочется, и колется. Здесь есть ядерное оружие, хотя, с другой стороны, если они зайдут на нашу территорию, куда стрелять? По своим стрелять? Ядерным оружием. Ракет средней дальности тут нет нифига, только баллистические ракеты. Куда можно стрелять? А у китайцев в средней дальности долетает куда хочешь. Ну, до Калининграда не долетает, но они, Калининград им не нужен. Должны они нас захватить? Ну Не знаю. Это вопрос к китайскому руководству. Как они видят стратегию. Но должны они были захватить Тибет, который они считали своей территорией? Не знаю, но они его захватили. Должны были они у Индии отнимать территорию? Не знаю, но они их отнимают. Отнимали и будут отнимать. Должны они были воевать с Вьетнамом, чтобы отнять территорию? Не знаю, но воевали с Вьетнамом. Острова эти, которые там спорные, так называемые, должны они были эти острова охранять, силой оружия, угрожая всему миру, кто туда подходит. Ну, не знаю, но они это делают. Поэтому я далек как бы, от мысли, что в, в китайском народе есть какая-то вот такая там злая воля пойти там и размолотить, да, там, ну вот как то, что мы называем ватничеством, да? но все-таки с точки зрения прагматической, лучше бы оборониться было. Можно ставить свои пять копеек? Я что-то это заговорил вас, прошу прощения. Да, я просто вас слушал и видел ситуацию, произошедшую еще больше года назад, когда я, случайно зашел... На портал, где можно было почитать некие пророчества святых старцев из э, Руси, которые еще... Извините, вот Китай нападать не станет, ядерная война – это конец планете, такой риск маловероятен. Ну, во-первых, у Китая подземных городов огромное количество, во-вторых, ядерного оружия не настолько много, сколько вам рассказывают. Это некий миф про ядерную зиму, про все такое прочее. Сейчас уже компьютерные модели четко моделируют все. Причем все ядерное оружие, если будет использовано, оно точно будет не все использовано. Поэтому ядерная война сейчас возможно э, так, как никогда. Потому что раньше мифы существовали об этом, сейчас мифов нет. Все прекрасно понимают последствия. И это ну, серьезные последствия, но не такие, которые могут уничтожить планету. Извини. Я перебил, что? Я передумал. Не, ну расскажи, что? Я... Ну, давай, ну, давай, давай, давай. Я не, не являюсь очень сильным человеком верующим, наверное, больше гностик, но когда очень много пророчеств совпадает из разных совершенно времен э, и из разных стран, то иногда как-то становится чуть-чуть жутковато, но большинство пророчеств совпадает с с датой 2020, -го, 2020 -го года и о том, что Россия будет самым большим союзником в России будет Запад большой войне с Китаем на территории России. Ну, не хочется никаких пророчеств, пропагандировать, потому что я сейчас вас слушал. Как только США и КНР окончательно договорятся о справедливом дележе России, Китай займет место России на всех, на весах биполярного мира, вопрос времени. Это не так. Это вообще не так, потому что... Соединенные Штаты рассчитывают быть абсолютным лидером А чтобы быть абсолютным лидером, не, не нужен вторая часть там, Мир не должен быть биполярным Понимаете? То есть, надо, значит, этих биполярных чем-то уравновешивать Если разделить Россию, как вы представляете, как поделят Россию? У Соединенных Штатов освоены, Аляска Еще прирежут кусок, на им нужен Прирезать кусок может только Китай, вот по Уралу. Если он прирезает себе такой кусок, то он настолько быстро начинает развиваться, что Соединенные Штаты он сожрет в ближайшее время после этого. То есть экономика Китая станет, ну, я думаю, что равна всему остальному миру. и зачем Соединенным Штатам Они что, считать не умеют, что ли? Они там дураки, одни сидят, что ли? Нет, ни в коем случае. Поэтому, я думаю, тут совсем. Ситуация будет по-другому развиваться. Министерство финансов США ввело санкции в отношении главного казначей террористической группировки Исламское государство. Да, видишь как. Салима, Мустафы, Мухаммеда, Аль-Мансура. А у нас санкции вводят против э, политиков да? определенных. там, Против Мальцева записали в список экстремистов и террористов. А вот интересно, у них в списке Салим Мустафа Мухаммед Аль-Мансур есть в этом списке? Я что-то не прочитал А я есть в этом списке. Представляешь, значит, получается опаснее. для Путина да, опаснее, чем вот этот Салим Мустафа Мухаммед Аль-Мансур. Драчливым охранникам Эрдогана пригрозили 15 годами тюрьмы в США. Да, и, и такая радостное такое радостное известие, драчливым охранникам Эрдогана пригрозили. Им пригрозили, а, тем, а тех, кого они побили, их посадили. Нормально, да? То есть им пригласили, им говорят, мы вам 15 лет, ну, дво, двоих посадили, остальные в бегах, но это не охранники, это те, кто с ними дрались, кто пришли с плакатами, чтобы выразить свою фию Эрдогану, и кого начали бить охранники Эрдогана. То есть очень неприятная ситуация. Число погибших при наводнениях в Техасе достигло 30 человек. Да. Вот, Продолжаются там эти наводнения. В Хьюстоне объявили комендантский час за наводнение. Значит, вода значит, переливается там через плотину. И, значит... Ливни продолжаются. И вот много интересных тут сообщений. Трамп заявил о рекордной сумме для ликвидации ущерба от Харви. Ну, 40 миллиардов объявлялся, значит, она будет больше. Если объявляется как рекордная, значит, они там подумали, посовещались и могут большую сумму. А вот Милане Трамп шокировал американцев каблуками. Их назвали антиураганные. Вот так это выглядела, то есть она прилетела вместе с Трампом на эти ой господи это не то, я показал-то фото жабу вот такие каблуки 12 сантиметров она прилетела в зону значит вот где идут дожди и вот уже такие жабы поставили в ластах, на каблуках и в ластах очень весело а можно? Да. Мы анонсируем. У нас сегодня в программе есть гость, наш соратник, и вот из Франции. Поэтому мы как-то... Да, я сейчас... Доспешу, да, да но просто, хорошо, чтобы да. люди заинтриговать чуть-чуть, да? Сын Трампа расскажет Сенат США о связях с Россией. Очень важно это, потому что в Сенатской комиссии ей врать нельзя. Можно не давать показания, но тогда нельзя занимать государственные должности Но врать нельзя ни в коем случае И много интересного можем узнать В Кремле опровергли нахождение Иванки Трамп в кресле Путина То есть было заявление о том, что она там прилетала, когда Трамп еще был ну, просто миллиардером она прилетала в шестом году, и для нее организовали тур по Кремлю, она посетила кабинет Путина и посетила его кресле. Но Песков сказал, что это не было. Ты веришь в Пескову? Я ни секунды не верю. Сто процентов это был я могу с Песковым побиться об заклад. Вот язык, его язык против моей головы, что сто процентов она была, и они говорят правду. Ну потому что такие вещи практикуют, и мы знаем. Такие вещи очень очень часто э -э, были. Да я, честно говоря, и сам сидел в кресле премьер-министра Великобритании. Кстати, очень неудобное кресло. Э -э, тоже на Даунинг-Стрит 10 был, привели в 98 году, все показали. Никто ничего не скрывал. Ну, там, я понимаю, в, в Кремле это сделали там, за деньги или за какое-то участие. Да? Вот. И, кроме всего прочего, я... Был на заводе по уничтожению химического оружия в свое время, а Патрушев написал в ответе на мой запрос, что вас там никогда не было. Вот представьте, что нюхает человек. Вот я был на заводе, фотографии, видео есть, показали мне по телевизору, а он мне пишет, что вот, по его сведениям, он тогда был э, директором ФСБ, что меня никогда не было на этом заводе. Я, я даже не знал, что ответить этому э, Патрушеву. Да. Удивительные люди. Так что вот так вот и Иванки Трамп не было. Э -э так вот. Учредительное собрание Венесуэла будет судить лидеров оппозиции за измену. Ух. И вот надо сейчас новости такие. СБУ обвинила Русал в уничтожении завода Запорожья в интересах России. Ну, я вполне допускаю, что это правда. В Киеве. Похитили журналистку Первого канала Анну Курбатову, но никто ее не похищал, ее просто высылают, я так понимаю, с Украины. Пресс-секретарь президента Песков сообщил о том, что в Кремле пока не обладает информацией. Да, Включили. уже в два часа, как все обладали информацией, а Песков, видно, не читает. Ну он пресс-секретарь, он... Пис... Чукче-писатель, не читатель да, чукча не читатель, Чукче-Писатель, так и его... Вот и в Воздуме потребовали жесткой реакции международного сообщества и так далее. Ой, блин, жесть какая-то. Вот. И россиянам указали на рост заболеваемости туберкулезом на Украине. То есть Саратов подыхает от тубика весь вообще. А на Украине оказали. А видите, там на Украине что а что в Воронеже творится, как в том китайском анекдоте, на. Да? Как и вот на Украине. В Саратове тубик зашкаливает вообще просто. На Украине, оказывается. А в Триту отказалось по ним с традиции украинского бизнесмена Фиртоша. Да, если бы какой-нибудь политический запросто могли выслать. Но окраине Рима. Произошло столкновение между мигрантами и местными жителями, то есть вот это главная новость в российских СМИ, то что там в России постоянно бьются. Так, ну давай сейчас, наверное, мы поговорим с Пьером и потом ответим на вопросы. Так, так, сейчас, присаживайся. Добрый вечер, с вами. Привет, привет, привет. Так. Добрый вечер, Светильян. Андрюш, садись, давай ты, куда пошел? Садись, ну. Это Пьер, он наш добрый друг, он постоянно принимает участие во всех мероприятиях в Москве, в политических мероприятиях, приезжает из Франции, и неоднократно даже подвергался насилию со стороны властей. И вот я хотел всегда за, за, задать ему вопрос. Пьер, тебе-то это нафига? Вот. Ну, я, я, я здесь... Я, знаешь, как есть анекдот, извини. Когда муж приходит с работы, там из командировки, открывает дверь, а жена в постели с мужиком. И он такой грустный подходит и говорит, слушай, я-то муж. А тебе ты зачем? Вот тут вот, вот, я хотел... у, у меня есть огромное преимущество. Уже задержали меня три раза в Москве. И у меня есть огромное преимущество. Я не гражданин, это... А Страны. Это значит, что я могу позвонить своему э, консулату, и сразу консулат позвонить МВД, и становится э, почти дипломатический скандал. Э, и зато впускают меня э, без всего, чтобы, потому что они хотят справиться с вами э, тихонько, без свидетелей. Но у вас такое преимущества э, в Москве нет, вы русские. потрясающе. Вот он настолько... Я за, за, взял э, этот, э, бумажечку и записываю афоризм от Пьера. Он настолько парадоксальные вещи, говорят, что у, в России у русских... Да. Вот когда мне националисты говорят, вот а, надо там какие-то преимущества создать. Не надо преимуществ. Вот, вот послушайте, нужно, чтобы, как, как у всех, как в том украинском анекдоте, я усих... Не надо преимуществ, нужно равноправие. Да. Ну во Франции они видят Россию, они видят Россию через семьи И я говорю, совсем, это совсем не так. Например, минимальная зарплата или пенсии это 9600 рублей, 130 рублей. И вопрос, который они мне дают, от чего они живут? Я им говорю, вы не даете правильный вопрос. Надо вопрос, вопрос, чего они умирают. Да, это точно. Ну, видите, у меня есть берет Газконский, потому что я живу там, на берегу океана, и рядом у меня есть два соседа, соседки, я скажу, это... Екатерина Путин на друг стороне, и на другой стороне ее мама Людмил, и там после лаю они довольны. Поэтому они мне сказали, там, коммерсанты из Биарис, они мне сказали, когда ты встретишь э, русский, э, благодар, благодарит, благодари им, благодари их от нас. Поэтому я вас э, благодарю всем русским за те деньги, которые ваши э, олигархи э, тратят у нас. Спасибо. Сервам, вот Михаил курба Но если у вас пустить карман, не приезжайте пожалуйста. ужасу. <laughs> Михаил Курбатов, <laughs> прось передать привет. Да. да, потом вот я обратил внимание тоже на участие в мероприятиях в Москве тебя. То есть ты снимаешь все на видео как-то пытаешься донести там, наверное, ну, через интернет, я понимаю, во Франции, как люди вот, реагируют на проблемы России чисто политически. Я вам скажу, я пишу статьи на да, французском языке, иногда эти статьи часто не появляются на первой странице газеты «Меопарк», это первая, это первая газета по тиражу, это электронная газета, но это первая во Франции. И uh, я пишу о политзаключении, и uh, люди, они сочувствуют. И, и, и, и даже есть некоторые мои читатели, которые отправили деньги, чтобы поддержать полит заключенных в Москве. Я сам, наш друг Марк Кальперин, он сидит сейчас дома, до моего аресте, он не может работать, конечно, у него средства на существование. Я провел два раза ему маленькие суммы через Western Union. Я положил доклад от Western Union, деньги мне дали. А Маргаль Перин не получил. Как он как, как, да, как, в списке как, террористов? Шлава, он в списке список экстремистов и террористов эти деньги ФСБ он идет в Остер Унион и он берет их. берет ир это значит что я два раза я финансировал я не поддержал марка Галперин дома но я финансировал КГБ в России конечно я думаю что он нажи мы заставим им не только вернуть эти деньги, но платит э, платить за все преступления, которые сейчас они совершают. Да, вот тут спрашивают наши э, читатели, вы вопросы задавайте, я буду э, читать, смотреть. Они спрашивают, э, говорят, что, я, я прям чуть-чуть ремарку скажу, да. что Пьер ездит в Москву за адреналином, ну, в общем-то, э, может быть, может быть, это, это где-то есть истина. Почему? Потому что Пьер всегда работал на такой работе, которая массу адреналина дает. Я знаю, что он работал на платформах и в Африке, на нефтяных и в, в Северном море и так далее. Вот скажи, вот где, где страшнее? Но, где и... страшнее, в Москве или в Северном море, или в Африке? Но, но, я, я думаю, что здесь это... это... Раньше я занимаюсь спортом, это было спорт физический но здесь это тяжело по душе, тяжело по душе. И именно до какого состояния можно унизить. Людей. Я сказал про, про зарплату пенсии 130 евро евро месяц, это доказывает на каком уровне эта власть уважает своих граждан и, и, и репрессия. Alors, je suis préservé dans la campagne, quand vous évolez les députés de la Dôme, je n'ai jamais vu dans ma vie un déjeuner, un déjeuner, iza политики, за то, что человек выражает свое мнение. И я думаю, что эти режим, фашистские режимы, это, это, это, это, это было только в э, э, прошлом, середина прошлого века, или экзотический страна, как Южной Америки в прошлом веке, или в Африке. Ибо нет. Сегодня, 21 веке в Европе есть фашистская страна. Это анахронизм. Это анахронизм. Я думаю, что этот анахронизм не будет делиться долго, потому что нельзя держать целый народ такой нищете И в на настоящий момент Россия, она исчезает. Alors, я, я изучал русский язык достаточно поздно. Мне было 40 лет. Было очень интересно. Я был в Париже, там была сильная делая иммиграция. Я пошел в театр, концерт. Это было очень интересно. А что я вижу здесь, это не Россия. Это, это, это фашизм. И я помню, помню э, э, стихи э, э, Пушкина. «И э, э, долго э, любезен буду я на, э, народ, чувство добрее, Лерой пробуждал, что мой жестокий век ослабил я свободу и милоспавшим призывал». Сейчас мы увидим, как они обращаются к павшим, они добивают его. Мы видим, как они, воз... они... они поддерживают добрые чувства, они мочат террористов в сортиры. Что мы видим? Это не Россия, это анти россии эти люди они не русские настоящая э, русская это культура России, это европейская культура. Мы идем, в Москве, идем в театр, идем в концерт, есть балет, это европейская культура. Мы в Европе здесь. Но это люди, они отбросили Россию никуда и, по крайней мере, далеко от euh, Европы. Alors, как европейцы, я, я, я друг России и euh, Россия достаточно мне была привлекательная, что я изучал поздно, я изучал русский язык. И когда я был на курсе, мне сказали, говорите, говорите, это мне трудно, я сочинял фразы и так далее, и сейчас надо молчать. Надо открыть, слой, открыть рот может привыкла к трудностям. Можно оказаться в ГУЛАГ, если разговаривают. И люди, они устра... это, это режим устрашивает людей. Это устрашение, это способ управления страной. И я, я, молчать, я не буду. Я не тратить все эти силы, и время и деньги, потому что это мне стоило дорого, чтобы молчать. Если тогда мы сказали, изучать русский язык, но ну, а потом вам надо закрыть рот, потому что там будет Путин, <laughs> я не начинал. Но я буду говорить и сказать, что я думаю, и тем более, что это моя культура. Мои родители, они мне сказали, чтобы быть человеком, ты должен быть свободный, и ты должен стоить за свободу и за мир. Да, очень хорошо. Вот люди пишут от слов Пьера наворачиваются слезы. Я согласен, абсолютно точно. И пишут неловкое чувство, когда французы переживают за нас больше, чем мы сами. и это, и это точно. Вот масса людей, которые особо ни за что уже не переживают, они находятся в каком-то таком состоянии. Я не знаю, в, в анабиозе, что ли, можно сказать. Вот почему? Я, я, Объясни. Я, вот я хочу знать, да. Ер, вот много французов революции, как в том анекдоте, почему у вас всегда что-то не так раз все вышли, всех вынесли нафиг, а, а здесь, а здесь ждут, ждут, сто лет ждут, там раз вынесут, наконец Это что, от климата зависит? Я хочу сказать: есть гуманизм, ничего чужого то, которое касается человека. Это гуманизм. И гуманизм не имеет границы. И общество, они развивались благодаря гуманизму. Когда люди одновременно, они совместно старались добиться, добивать какой-то цели. И я... Вячеслав, мои друзья русские и французы, которые проблажил деньги, марку, поддерживают, и так далее. Мы, все, одной не это гуманизм и, христианство, христианство, Иисус Христ спустился сюда не для того, чтобы нам сажать гулаг, а чтобы освободить нас, потому что мы все, все братья и, и, и, и сестры. Поэтому между нами... Границы нет. Гуманизм соединяет нас, и я думаю, что гуманизм спасет нас, потому что совместно мы добимся защиты, основе права человека. Пишут, что здравые вещи озвучил ты, это правильно. Это нужно понимание того, как, как мыслят люди за рубежом, потому что огромное количество пропагандистов типа Киселева и Соловьева причесывают, они-то знают, как люди мыслят, но... Они врут, откровенно врут о том, что кто-то там что-то плохое думает, замышляет, и вот только вся Европа и Америка и сидит, думает, как нам что-то сделать плохо. Да? Большая часть вообще о нас не думает, а думают такие люди, как Пьер, и думают очень хорошо. В вот, чате да. пишут, как надо любить Россию француза, чтобы даже язык выучить русский. Все, в основном, большой респект и уважение за, за знание русской классики, отдельный поклон в чате. Очень многие пишут Пьер мерси, Баку», удивляются и спрашивают, я хотел вопрос ну, задать. Да, да но, но я скажу, что когда я был молодым, очень много в каждом городке были русские иммигранты. Эти люди это куда рок, Франчи. Это люди высокой культуры, всеми каши своими. Я, я родился в маленьком городке, там мало русских эмигрантов, 10-10, например, но они были уважаемы всеми. И эти люди, эти люди они мне дали вкус познакомиться позна в россией и внедрит русскую э, культуру. И, и, и, и беда в этом, уж сегодня беда этом, что русские, они покидают Россию. Это страна, и в основном это молодежь. И страна, которую покидают молодежь, люди интеллигенты, эта страна и не имеет будущего. Они, эти люди, они приносят свой талант, я могу дать очень много пример, свой талант и, и, и, и, и они будут работать в uh, те страны, куда они пойдут. И, и здесь uh, Россия становится беднее, беднее, потому что она потеряет свой человеческий потенциал. И немедленно надо это прекратить. Человек здесь должен чувствовать себя свободным. Это, это, сейчас это надо делать, потому что э, скоро это будет исправить это, этот, это будет невозможно. Да, вот, Большинство э, тебе привет передают и удивляются, что ты так точно формулируешь. То есть формулируешь точно то, что должны формулировать мы. Но я говорю, я общаюсь с Вером. Обратил внимание, что у него парадоксальное мышление, и он очень часто такие вещи открывает, которые я не видел, но они, как потом, когда он мне показал, получается, что они лежали на поверхности, но я почему-то смотрю сквозь поверхность, но это, наверное, особенность нашего менталитета российского, но он человек другой культуры и очень интеллектуальный и имеет огромный опыт жизненный, и очень мне нравится вот общаясь с Пьером, я э, какой-то э, наполняюсь чем-то еще. Это, это очень важно. И вот это как раз взаимодействие. Вот это взаимодействие культур, взаимодействие народов это то, что должно быть в современном мире. То, чего нас пытается лишить Вова. Вместо того, чтобы войти в Европу, вместо того, чтобы не иметь никаких виз, вместо того, чтобы всем миром защищаться от общих врагов и дружить и, и и иметь общую экономику, нужно, оказывается, со всеми воевать. Почему? Потому что вовес с его кодлой надо нас грабить. А вот на Западе вообще вот, там люди понимают, что в России режим не просто фашистский, но еще и воровской. Что они просто разграбляют страну. В, во Франции уважают русских, в основном из-за белой эмиграции они уважают русский. Иногда я стою, я стою пикетом, пикетчиком бериц около православного рама плакатами. Плакатами против Путина. И я не скажу большинству, все французское население поддерживает меня. Есть люди, которые подродят разговаривают со мной, другие, они на машине, они смотрят на меня, они так делают из они все поддерживают меня и они понимают сейчас, что творится в России. И моя задача, потому меня задержали, моя задача это передать прямую информацию uh, французскому населению uh, через uh, Facebook, через мои статьи. Uh, там, uh, я, я, я держу прямой эфир uh, Facebook, когда идут. И uh, моя задача это передать uh, правду о России. Конечно, это противоречит официальную пропаганду, которая идет через Русский антуде, через подник, кстати, эти средства пропаганды, они вам стоят, бешеные деньги, но они никак не, они могут заблуждать людей, но не убеждают их. В основном, французское население, оно примерно понимает, что uh, в России они не говорят «фашист», я уверен, что это фашистский режим, но по крайней мере говорят «тоталитарный режим». Пьер, а вот э, скажи, пожалуйста, э, как ты со своей, э, так сказать, как со своего, э, со своей точки зрения, хотя ты уже, я так понимаю, давно э, живешь в России и уже окунулся достаточно глубоко в среду, да. э, но все же у тебя немножко э, свой э, альтернативный взгляд, немножко со стороны. Со стороны всегда виднее. Вот как тебе кажется, что может произойти в ближайшие годы в России и как все, вся эта ситуация будет развиваться и меняться? Я, я, я думаю, что что будет, это ясно. Потому что это уже был один раз. Один раз был. Вы видели, эти, эти люди, Путин, это бывший член КГБ и Компартии. Медведев, он был в Компартии, Лавров, он был в Компартии и так далее. Эти люди вы видели, как они, куда они довели страну, был в 1992 году я был в России, это был полный развал, это разложение государства полностью. И эти такие же люди, такие же, такие же методами будут ли делать что-то другое? Конечно, нет. Эйнштейн, dizia, Эйнштейн сказал, что глупость. Это повторит одно и то же, ожидая, ожидая другой результат. И э, результат, я, я вам гарантирую, это будет как прежний результат. Э, одна разница, что это будет быстрее, только быстрее. Потому что э, т, такой, э, такой запас мощности э, союзников которые были у Советского Союза, сейчас у России, у настоящей России нет. Это, это, это страна без союзников. ВВП, ВВП России, это Испания. Но в Испании есть 40 миллионов э, жителей. В России есть 140 миллионов жителей получает такой, такой же ВВП. В России больше сейчас ничего не производят. Я вам скажу, недавно я бил с женой, взяли такси, там были пробки в Москве, и жена сказала, посмотри там, нас, там русская машина, mm -hmm. <laughs> УАЗ, какой-то УАЗ, там, euh, euh, я сказал, извините, ребята, мы в России, если мы посмотрим стройки, это, это, это кран Лейбер, если мы посмотрим эскаватор, э, это тоже импорт, эскаватор, они а, а больше не россии сегодня, она больше ничего не производит. Это она, Россия, она это экономически, это африканская страна, которая живет на экспорт э, Сирию без отработки. И основа всего, что эта страна систематически, она убила свою интеллигенцию и Путин он продолжает эту традицию, убивать интеллигенцию. Uh, последний премьер это uh, задержание uh, сервей И я скажу, премьер. И... Африка, Африк, я знаю, я работал в Африку. И, и, и сейчас в России это, это экономия африканской страны. И, которые и готов, бороться со станным миром, странами, которые имеют вВП, не столько десятки, десяток больше, которые могут быть на десяток раз, чем в России, надо суттр ничем звать. В России, мне сказали, не имеет 100 рублей, но иметь 100 друзей. И сейчас в России имеет 100 врагов. Надо перестать эту агрессивную политику, надо перестать в сейчас. И надо наладить отношения с западными странами – это единственный ворот для развития россии и для его просветления. Это просто про Украину сказать пару слов. Пьер, про Украину хоть словечко скажи, скажи словечко. Да, да я, я, был, я, я был две недели на Украине, я был Киев, и а потом я, я были на неделе в Одессе. Я был на Майдане, на Майдане с друзьями украинскими, мы делали как в этом пирате. Я посмотрел во круг, но нет ни одного Аптузак, ни одного МОНСА, даже ни одного полицейского. И когда мы в Москве, мы украли, все мои силовики, э, ОМОН, ФСБ, и так далее. Я видел, когда мы были в Одессе, была дума, и есть один человек, который делал пикет перед домой в Не было никакого полицейского, никто не спросит документы у полицейского. Это наглядно. Это наглядно. Поэтому я друзьям, которые сомневались, сказали, что на Украине, на Украине есть фашисты, есть его СС, я сказал, идите в Украину и посмотрите своими глазами. А потом я вас приглашу в Москву и вы увидите разницу. Да, я думаю, что разницы есть. Поэтому, но наша задача сделать так, чтобы... Разницы не было с Европой никакой, есть только в лучшую сторону. Но не надо ставить задачу делать лучше, потому что когда мы ставим дел, делать лучше, получается фигом. Когда, помнишь, Сталин приказал, когда Б-29, три штуки были, сели, бомбили Японию и сели в России, в Советском Союзе. И он тогда Туполеву говорит, вот такие же можешь сделать. Он говорит, да мы лучше можем, он говорит, не надо лучше, сделайте такие же. Вот, наверное, пока пока мы должны стоять на этих позициях, то есть восстановить действие Конституции и сделать так же, как в Европе. Пока не надо делать лучше. Да, да вот многие зрители спрашивают, как можно почитать э, на каких-нибудь соцсетях, аккаунтах, где можно найти Пьера, чтобы с ним как-то связаться? У меня есть блог на газете Mediapark, но статьи в основном они на французском языке. Есть несколько статей на русском, но в основном они на французском языке, а потом есть аккаунт на Это Пьер, Франция. Это, если я в Фейсбуке говорю «Пьера Франция», вы найдете меня. Там я поставил фото, я там моложе на 50 лет, но вы узнаете меня все равно. Так, ну что будем делать? Да, Зачевинтарный будем читать сегодня или прочитаем завтра и сегодняшний, да? Да? Потому что он ну, тогда еще с Пьером поговорим как-то. Да, такие потрясающие будут. Дайте честный ответ, вот пишут, не знаю, о чем вы говорите, какой ответ. Спрашивают, за кого Пьер голосовал на последних выборах во Франции. я скажу. На первом туре я голосовал на президента, на кандидата, который вы знаете. Он получил меньше одного процента. Это Филиппа Путу. Uh -huh. <laughs> Этот человек, он левой ориентации. Я голосовал за него, потому что он работает. Он, он, он, он работает на заводе, и он на одно время был кандидатом. И, и, и после... После, после выбора не избран, он не избран, вернется на, на работу. Uh, это, это, это, это причина. А на втором туре остается и Макрон, и Ле Пен. Я, я, я, выбор, такая. я не решил, надо было uh, взять один из двух. Я голосовал за Макрон, не потому что я очень люблю Макрон, ну, no, okay. да, там уже uh, что вариант. Вы, <laughs> да. Ну, вы увидите, в сентябре будет, в октябре, декабре будет сильней демонстрации во Франции против Макрон. Подождите еще 10 дней, 15 дней, и я думаю, что вы получите эту информацию через СМИ российские. Пишет Вячеслав Поздач на Белутеми, что с Днем рождения. Поздравляем, с Днем рождения. Я таки у французов намного более богатый опыт протестного движения. И а, ощущение да, и, свыку... и тут как, да. раз, как раз про Гали... Гилярину Эл... пишут, более Эл... богатый Я думаю, что если можно сказать разница, в франции республиканской и социальной движения, начинал и в начале 19 века. И есть, есть памятные народы, рабочих, памятные републиканские и социальные завоевания, которые мы добились. Когда я начинал работать, рядом со мной были рабочие постарше, они мне сказали, когда участвовали были, были, были профсоюзные организации на заводе и они рассказывали, когда, например, завоцовка 1936 -го года, uh, были тоже републиканские и социальные завоевания в 1945 году. И сам я участвовал, но было 20 лет, в 1968 году были сильные завастовки во Франции, течение двух месяцев была полностью заморожена экономия во Франции не поездов, бензина нет, машины нет. И в конце концов правительство и патроны, они были вынуждены, вынуждены сдаваться, и тогда были сильнее, сильнее повышение зарплаты и очень много мер. И, и это остается памяти у нас положительно. Мы, мы получим только что мы добимся вам и нам ничего вам не дадут вам не дадут и сегодня к сожалению такие социальные републиканские завоевания у русских нет наоборот у русских слово революция он отрицательный я не рушу революции это кровь и сейчас я не рушу Майдан я не это не остается. Я думаю, что по мере, как будут развиваться, развиваться борьба здесь, люди, они будут набрать опыт и, и через некоторое время они поймут, что место, они представляют огромную силу. И они могут первые доби добиваться доби доби доби доби доби свободу. Потому что это фашизм, который убивает в России, это как раз то, чтобы держат это, это огромное социальное расслоение. И чтобы, чтобы сократить это социальное, нужно, нужно бороться. И для этого надо, надо, надо набрать свободу. Свобода слова, который не существует. Свобода суверения, который не существует. Свобода демонстрации, который нет существует. И эти свободы, они основие, чтобы повышать благосостояние чтобы пенсии, зарплаты, жилищные условия, социальные инвестиции и так далее. Первое дело в России надо нужна свобода. Это, это свобода. Люди, они русские, они талантливые. Они доказали. Это вся русская история и литература, и наука, это, это удочезво, театр, русские, они талантливые. Весь мир это знает. И надо им дать свободу, и они, и они будут развиваться. Да, то есть как сказал. В свое время Жен Патье, ну его, может быть, не совсем правильно поняли, никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Вот об этом Пьер как раз сейчас и говорил, о том, что мы в единстве можем очень много. Спасибо огромное, мой друг. Спасибо, я просто рад настолько очень-очень хорошо. Я тронут, я сам прослезился прям. Спасибо, молодец. Спасибо. Я благодарю так, вас. Да, сейчас до я выключу, да, пока оставайся в кадре. Сейчас да -да. я выключу нас и до свидания. До свидания.